Производительность составляет при максимальной мощности 1971 литр газовой смеси в час. Замер производительности газогенератора С2000 при температуре электролита 30-35 градусов. Газогенератор работает на максимальной мощности, производительность... При этом составляет 2178-172 литра газовой смеси в час. 195. Водородный газогенератор с 2000 мы продолжаем замеры производительности газогенератора при разных температурах электролита. Сейчас температура электролита составляет 44 градуса. Вчера мы делали замеры при помощи вот этого счетчика, который не позволил нам сделать более производительные замеры, так как он ограничен этот счетчик не позволяет сделать замеры с производительностью газогенератора свыше 2500, свыше 2500 литров в час. Сегодня мы установили вот такой более мощный, что ли, так сказать, счетчик, который способен учитывать расход газа до 10 кубических метров в час. И сейчас мы Будем продолжать делать замеры производительности газогенератора S2000 при температуре электролита 40, 46 градусов. Производительность газогенератора сейчас составляет... 2790 литров газовой смеси сейчас. час газогенератор сейчас работает на максимальной мощности мы продолжаем делать замеры производительности газогенератора S2000 а сейчас температура электролита составляет 52 53 градуса. А производительность газогенератора при температуре электролитов 53 градуса составляет 3200 литров газовой смеси в час. Температура газа на выходе.